Продолжаем наш эфир, который посвящен сегодня острову Хайнянь, вашему классному путешествию. Лен Цыганок, Максим Цыганок сегодня у нас в гостях. И сейчас будет делиться полезными вообще лайфхаками, которые вам понадобятся на острове Хайняне, если вы попали вот в такой вот Китай. Но мы говорили про перелет, про трансфер, давайте немножко про гостиницу, а потом про разные полезности. Отель у нас был Row Easy, скажем, он такой не совсем стандарт основным всем отелям. Почему? Потому что в основном все едут в Санне, то есть и дальше уже по бухтам. То есть у нас есть там Дунхай очень популярная Саня Бэй, и Ялан Бэй получается. Если не знаю, это вкратце о них рассказать, то Дунхай будет самая такая оживленная, получается, в принципе Саня Бэй, Ялан Бэй более спокойная. Но у нас был не тот вариант, не один из этих троих вариантов, скажем так, есть еще более отдаленные бухты где у нас Леншуй получается рядышком был город, да, и наш получается поселок. Хотелось бы. Это, это корона, как, корона это красоты Дома-деревья, да. да, Дома это... их там еще называют Здесь, по-моему, четыре раза финал мисс мира мир, Да, да это, мир. это, это вот показано сейчас, да. это наша экскурсионка как раз по сане То есть вот это, скажем, с высоты птичьего полета С замечательного названия парка «Олень повернул голову» То есть это такая, получается, обсмотровая площадка И можно на 360, на 360 градусов, именно, да. градусов, да, вот как раз вот Они, и, скажем, олень. статуя да. Ну... Отель ты, mm -hmm. вы, у вас был не стандарт. Это уже более экскурсионная программа. Но, в принципе, я так понимаю, все отели на хранение. Это 4-5 звезд, и какая там, как правило, система питания, скажи, пожалуйста. Да, да. то есть, ну, чем не стандарт, вот все-таки уточню. Тем, что mm -hmm. это было отдаленно от какой-то, ну, скажем, активной инфраструктуры. То есть, у нас был небольшой поселочек, где можно было максимум там какие-то фрукты покушать mm -hmm. купить, то есть там пару ресторанчиков. Три супермаркета было. Там. А, точно, три yeah. супермаркета было. <laughs> но ну, это что-то именно, mm -hmm. ну, скажем, какой-то большой инфраструктуры. Туры, где погулять, там знаешь, каждый вечер пройти. То есть такого не было. Вот более спокойно. Но при этом и на пляже у нас тоже было довольно такие вот наш, э, наш, этот <свейский> шведский стол, Да, в отеле шведский стол. Да, в, нашем... в отеле шведский стол. Да, да. Отеле стол если вот вернуться к питанию, то как раз вот в отелях в основном идет завтрак или завтрак ужин. Но, но, кстати, питание в отеле, как правило, если ты вот мы были только на завтраках и доплачивали за ужин, то, в общем-то, нам это было выгоднее, чем просто ходить в каких-то кафешках. Вот. То есть на ту же сумму мы могли покушать и в кафешках, но на шведском столе, скажем, у тебя было первое, второе, десерт, компот, ну ты знаешь, больше по выбору получается. То и... мы 20 долларов доплачивали. За, за двоих? За куча. двоих. Ребенок был бесплатно, то есть у них Кстати, такая еще… Кстати, таких лайфхаков. Да, особенно, что дети не по возрасту, а по росту считают. Uh -huh. То есть 120 сантиметров – это infant идет, от 140 – это ребенок, все, все, что выше 140 – это уже как взрослый. Это и это можно дет, использовать да. как в оплате в ресторане, если это шведский стол получается Как и на экскурсиях То есть мы в принципе ну, за Еву ну, нигде не доплачивали Потому что она как раз у нас где-то была 118 но ну, никто не перемерял Возможно уже и все 120 к 7 подросли Скажем так и как раз вот все кто путешествует с детками Вот реально ну, на экскурсиях очень выгодно То есть ты оплачиваешь за двоих На шведском столе тоже за нее не оплачиваешь И ну скажем удобненько Ну в принципе 20 долларов за двоих За ужин это Ну это недорого Да вот ну, это допустим недорого. за пределами А нет, при отеле там есть 5 или 4 ресторана в мы во всех кушали то есть нам это обходилось где-то в районе там, 15 долларов за троих то ну не шведский стол просто мы по меню ну, ну, то есть а ты можешь выбрать да по меню получается но опять же вот я повторюсь покушать за эти деньги в принципе можно но то есть но ну, там у тебя скажем больше выбор чего-то то есть ты здесь взял себе какое-то одно два блюда получается то там э, ну скажем тебя больше выбор особенно на съеве больше всего это нравится потому что нужно что-то все-таки и сладенькое то есть и повыбирать то это понравилось там не понравилось так уже что-то заказал в общем то это по идее но в самом городе все таки чуть-чуть ну вот если мы говорим про более ну вот про саня да само то там ну, цены немного выше чем у нас в этом плане в ресторанах если говорить про в принципе то что можно покушать ну не покушать, там фрукты да вот как правило все кто любят там как раз можно манго, ананасы каждый день конечно же кокосы то здесь если сориентировать по стоимости кокозать это стоило э, не-не-не, 8-10. А, кокос, да, 8-10. Да, сколько 9. это? Доллар, полтора где-то доллара. Ну, мы, мы меняли один доллар, это 7 юаней. Кстати, вы что-то говорили? Что 6, такой, да, да, по поводу, кур, по, по поводу обменника. Да, да. Вот, нет, да, по обменникам. Там просто в городе поменять так невозможно. То есть, или в аэропорту можно менять, mm -hmm. но мы прилет, рано утром прилетели, еще было закрыто. Но там есть как вот такой терминал, что с карточки снимает, он сразу выдает валюту. Но у нас, по-моему, на третьем или на четвертом человеке он перестал работать или закончил? И там комиссия, кстати, вроде бы, большая. Да, говорили, и комиссия где-то 3-4% с это Существенно. снимается. Вот, поэтому мы меняли у Гида, курс был 6,7 за 1 доллар. Uh -huh. Допустим, в Киеве, по-моему, у нас наши друзья, с которыми мы познакомились, да, они по 7. Uh -huh. Потому, да. как ни странно, то есть лучше подготовиться действительно заранее и поменять валюту. Ну, в вот, Украине? В Украине, да? да, да, представляешь, потому что действительно, вот Гидов, получается, менее выгодно это было. И особо вот так вот какого-то обменника Просто, ты ну, не, не надо ну, 95%, где мы пытались рассчитаться карточкой, она вообще не работала. Кстати, вот ты Только думаешь, В отеле что... мы... Uh -huh. и то, не, не, не во, то есть мы в двух отелях кушали, то есть там uh -huh. рядышком еще была Аркадия, Вот в Аркадии у нас получалось карточка рассчитаться. В нашем отеле uh -huh. нет. И в некоторых супермаркетах еще получалось. Ну, знаешь, ты думаешь, в Китае все так продвинуто, они все плачут, Они действительно оплачивают за кокосы телефончиком, но у них стоит такой ur код получается, mm -hmm. которым они вот ну скажем, считывают, вот реально стоит тебе тележка, нет дороги, кокосы, но при этом оплачивают телефончиком, но ты, конечно, со своей карточкой то есть не можешь, получается. Да, и наличка в основном это вот, ну, для туристов, для таких, как мы, потому все-таки, знаешь, если ты взял с собой карточкой, и я здесь всемогущий, то как бы, ну, не совсем всегда так, то есть лучше, Очень чтобы... странно, да. но... даже в отеле что но в отеле просто не всегда, как говорится, срабатывает, то есть они, знаешь, они не привыкли к этим терминалам, то есть у них все ну, вот. может они не умеют да. у них вообще, хотя местные, наличка почти не ходят, они все да. оплачивают через Вичат, да. ну Вичат это вообще там какая-то супер -система. они все через нее делают но при этом, что ну, иностранцы крайне ну, не, нельзя и плюс они еще не хотят наши карточки uh -huh. принимать некоторые просто даже им карточку говорят, no, ноу, ноу, все. No, no, no, все, все. Ну но, кстати по поводу Вичат, что тоже, вот знаешь, фото смотрели в Фейсбуке, смотрели в Инстаграме, так вот это не так уже и легко, ну как не то, что не то, что uh -huh. легко, нелегко просто нужно подготовиться, а, заблокированы все соцсети, Вайбер, Ватсап, Facebook, Инстаграм, ну то есть в принципе а все. Вы вот так, все вот. заблокировано, да, и только с помощью vpn Випиэнты заранее обязательно надо скачать, потому что там уже, ну как бы тоже может глючить, не всегда получится скачать, ну и в общем-то пробовали на всякий случай себе тоже скачивали Вичат, ну то есть если нужна будет вдруг связь, и, ну не знаешь, вроде работает но немножко потормаживает то есть вот есть вот этот вот момент получается но обязательно лучше заранее его скачать и тогда ты на связи со всеми скажем фоточками и видео ну и в общем то скажем на связи ну, да, у меня допустим на ноутбуке google вообще не работал даже через vpn а ну на телефоне все работало есть, вот, ну, с гуглом у них они вообще и все сервисы google они блокируют там то есть полностью. Gmail ты не проверил. Нет, я на ноутбуке, Google вообще не мог пользоваться Я там или Опера, или Яндекс Только такими браузеры. Вспоминаем да, да, да, да. Я вернулся домой, я говорю, ох, Google а, Как работает". я скучал и, да. и опять же сразу падает скорость Когда работаю через VPN То есть это все сразу Очень все долго грудно Wi-Fi есть везде и по поводу карточки да, в любом месте, общественном, в аэропорту то есть в ресторане, в отеле, Wi-Fi если везде. в любой отель можно зайти даже, ну, прям в любой если нужно, угу. там срочно Wi-Fi, зашел, подошел на ресепшн, попросил, они сразу включили вот, Но мы хотели купить местную карточку, угу. чтобы там 4G или 5G, 5G угу. да, был интернет если прилетаешь по групповой визе невозможно купить, то есть только нужно при наличии визы, можно купить местную карточку, и это можно сделать только в Дудунхай, в двух там авторизированных магазинах. как-то нам говорили, что можно. Мы читали, нашли там Дудунхай, что есть в одном месте, где можно. Но наши гиды сказали же, вот нескольких переспрашивали, что нельзя. Потому если кто то покупал, поделитесь, расскажите. Да, пишите, ну потому что, мы специально не ездили в Дуденхайн, то есть может что-то на месте, там что-то все-таки разузнали, Но вот мы сколько пробовали, не получилось. Ну в общем-то нам достаточно было практически везде был. Счетом разница во времени часов. <связывая> часов, кстати, поэтому... да, 6 часов. у нас да. тут начинался только рабочий день, а там вечер, мы, мы все успевали сделать. <связывая> да, вот это самое интересное на связи у нас его с дедушкой было. У тебя там что? Об... Утро, а у меня уже обед. <связывая> <связывая> <связывая> то есть у тебя что там? <связывая) <связывая> то есть вот эта разница во времени, да. Ну и, кстати, э, ну, довольно-таки комфортно. Вот я думала, 6 часов все-таки многовато. То есть разница во времени, но довольно-таки комфортно пришла. И то, что мне кажется, э, вот как, это э, мы первый день не легли спать. Вот знаешь, когда приехал. Уставший в обед и сразу ложишься спать. То вот мы все-таки даже его разбудили, прогуляли полдня и потом, скажем, вошли уже в стандартный режим. потому Но где гуляли, узнаем в следующем да. видео, наконец-то перейдем к экскурсиям, какие есть на острове и что Лена и Максим куда съездили, что посетили.